В Институте управления экономикой и финансов прошла встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафурова с главой по образовательным проектам и развитию на приоритетных рынках ICCA Африсайджет. ICCA или по-другому Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров – это международная профессиональная ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов, учета и аудита во всем мире. Наличие квалификации ICCA помогает финансовым специалистам в построении успешной карьеры в любой области. Поэтому сотрудничество КФУ и ICCA необходимо и очень полезно. Это взаимодействие позволит выпускникам Казанского университета пройти аккредитацию по более упрощенной процедуре. И одна из целей присутствия не только расширения предметов, а именно сделать Казанский федеральный университет площадкой для подготовки кадров для ICCA, прежде всего в Восточной Европе. Нашим студентам это нужно для того, чтобы поднять свой, ну, свой статус, потому что люди, которые прошли аккредитацию и аттестацию по СССР, лучше лучше устраиваются и становятся ведущими финансовыми аналитиками. Ну, это прежде всего все финансовые директора, их будущее – это финансовый директор крупной корпорации. Сайджет также провела и презентацию по исследованию ICCA для студентов Института управления экономикой и финансов. В течение всего дня она выступит с лекциями перед студентами, аспирантами и преподавателями института, а завтра уже покинет пределы нашего города. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.